Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я хочу выкатить из ангара Мэджайя, только это его не первые катки. Первые катки я сделал вчера, выложил обзор на данную машинку, ну и честно говоря, вот какое-то мнение такое о нем сложилось, но ну, неоднозначное, прямо скажем. Сейчас Мэджайя потихоньку начинают заполонять рандом, их становится все больше и больше. Ну, по игре игроков на данной машине понятно, что данную машину катают как ребята, которые понимают, что они делают в бою, так и те, которые совсем не понимают, что они делают в этом бою. Короче говоря, ребят, машинка абсолютно неоднозначная, и она такой, скорее всего, останется, потому что получат ее полностью все. И говорить по поводу того, что она будет имбой или не имбой, это очень сложный вопрос. Многие говорят по поводу того, что у Мэджая хорошая броня. Ребят, я, честно говоря, как-то вот не совсем почувствовал этот момент, потому что играл я против него на Т-34 экранированном, и я не могу сказать, что для меня Мэджай, как тяж, ну, представился какой-то такой, знаете, там, непроходимый прям преграда. Я вполне спокойно его бил. Когда мне не хватало, я включил голду и вполне спокойно разбирал его в верхний бронелист. Вот эту вот, ну, планку, да, переднюю. Потому что верхний бронелист, вот он под наклоном. Ну, и разбирал его вообще просто шикарно в башню, которая вся просто-таки серая. Короче говоря, ребят, я на Мэджае поиграл несколько десятков боев. Попытался понять, что это за машина. Попытался как-то руки свои, да, там, подстроить под мы и скажу вам откровенно я все равно как-то не смог его прочувствовать у него есть действительно безусловные какие-то вот такие плюсы которые ярко отличают его от других машин здесь вопросов нет но у него есть и минусы которые очень сильно отличают его в негативе от других транспортных средств в ангаре смотрите Безусловным плюсом в Мэджае является являются углы склонения орудия, вопросов никаких нет, они настолько удобные, они настолько комфортные, то есть ты в принципе с любого холма можешь вывешивать вниз свой ствол и отбрасывать по соперникам, ребят, но при этом, имея такую скудную броню башни, а... Ну, получается, что, в принципе, толку от склонения орудия практически нет, потому что ты вроде бы как бы из-за холма отыгрываешь, и в то же время я неоднократно попадался на том, что я, типа, такой выезжаю на холмик, начинаю вывешивать ствол, начинаю пытаться в кого-то свестись, ребята, точностью орудия на средних и дальних расстояниях, ну, прям совсем оставляет желать лучшего. И я для себя понимаю, что, блин, ну прям вот совсем кошмар, как мне в башню прилетает. Прилетает просто на ура. И прилетает от всех, кого не лень. Да, есть там какие-то рикошеты, которые проходят по корпусу, да. Но, блеха-муха, ну, ну не знаю. Я, честно говоря, от этой ивентовой машины ожидал чего-то большего. Ее настолько рекламировали, про нее столько рассказывали, и в итоге это получилась какая-то такая вот полу которая там с трудом перемещается по карте, э, крайне уныло кого-то разбирает. Единственный соперник, который действительно для него соперник, это еще один такой же и Ну, не знаю, ребят, я, честно говоря, расстроен. И расстроен я скажу почему. Потому что в последнее время ивенты... Э, от разрабов, они превратились просто э, в перерисовку других танчиков в игре и, и, и попытку просто представить их в каком-то там новом раскрасе. Ну, не знаю, то есть... Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что, допустим, возьмем ледокола. Ну, окей, хорошо, взяли, перерисовали просто красивенько тигра 131 а, Возьмем того же самого дредноута. Окей, молодцы, ребята, разработчики. Взяли и просто перерисовали. Ну, вот, пожалуйста, мы джаи с мэджаем. И вот теперь мы будем с ним бодаться, у кого больше ума хватит. Ну, сейчас, правда, я так понимаю, что меня просто в борт начнут разбирать. И на этом все закончится. Ну, короче говоря, заканчивая мысль, ребят, о чем говорю? Говорю о том, что, по-честному, то есть, взяли Дредноута, перерисовали просто его с Черчилля. А, взяли Тога, с него перерисовали, простите, дорогие, забыл, как называется этот танчик. Напишите в комментах, вот сейчас на языке Вертиса вспомнить не могу, дурацкое какое-то название. Ну, короче говоря, ребят, говорю к чему? Говорю к тому, что в последнее время... Разработчики не особо заморачиваются над тем Чтобы придумать искренне что-то новенькое да. То есть в последнее время разработчики просто берут какие-то машины В данном случае, по моему скромному мнению, взяли Excelsior И этого Excelsior просто перерисовали Добавили ему спереди штыков Добавили щиты по бокам и, и, и, и что, ну взяли еще там ему нарисовали всяких иероглифов на, на заднице, простите и, и, и теперь сказали, что это мы добавили в него пушечку на 4 снаряда Окей, хорошо, я не спорю На пятом уровне 4 снаряда магазин Это дива дивное да? Но, ребят, согласитесь, дива дивное было тогда Когда в рандоме появился седьмого уровня э, могильщик Который просто такие. Ну, просто повергал всех в шок своим орудием на 6 зарядов но это просто была какая-то имба имбовая да безусловно на сегодняшний день могильщик он ну совсем не такой какой он был раньше вопросов нет я с этим не спорю но ребят все равно на нем как-то получается заехать и получать какое-то удовольствие от, от боя, да то есть ты можешь поехать себе на могильщике на линию средних танков и легких если такая линия сформировалась и ты просто обалденно можешь против них откидывать ты будешь набрасывать просто как бог в то в то же время тебя практически никто пробивать не будет. Да, есть там какие-то слабые места, которые могут выцелить, но в целом, ну, не сказал бы, что прям вообще легкая добыча для кого угодно. Что же касается последних машин, они не обладают, к моему глубочайшему сожалению, вот такой вот какой-то уникальностью. Я не знаю, может фараон обладает этой уникальностью, мне, к сожалению, не посчастливилось фараона себе заполучить. Жаль, конечно, с удовольствием покатал бы данный танчик, снял бы на него обзорчик, но, честно говоря, тратить 1350 голды за призрачную вероятность получения данного танка я не хочу. Если бы мне сказали, что я реально могу взять и получить этот танк, да, возможно, и купи его, да, там, за какую-то сумму голды. Я бы еще подумал и, скорее всего, купил бы. Но, ребят, я встречал фараона сейчас в боях, и он не составляет а, прям какой-то такой мега угрозы. Да, у него где-то частично какая-то броня есть. Но, ребят, все равно это не м -м, приводит к какому-то такому, знаете, немому шоку от качества машины. Так что у тебя прям начинает нижняя челюсть трястись с желанием получить данный аппарат. Ну, вот какое-то такое у меня впечатление. И честно, вот, ну я не знаю, согласитесь вы со мной, не согласитесь, напишите в комментариях свое мнение, но вот этот ивент, которого я реально ждал целый год, я ждал возможности побороться за новые машины Хэллоуина... Реально просто вот как-то сошло на нет полностью все настроение. Прошло настроение праздничное, прошло настроение ожидания. Ну, как-то вот получил Мэджея, да, я согласен. почему я ему его называю? Он, кстати, пишет, пишется на русском Мэджай, на английском Мэджей. Короче, вопрос сводится к чему? Дело в том, что Мэджай вот этот, да, его получат все бесплатно. Окей, вопросов нет. Возможно, это кому-то приятно. Мне это тоже приятно. Я тоже очень люблю халяву. Вот это вот то, что вы дали... Ну, ну, блин, ну, ребят, ну, это убожество, честно говоря. 5 э, бустеров вот этих, 10 таких бустеров, 100 тысяч серебра, которые можно получить вполне спокойно, просто взяв и заехав на фармящей машине в один-в-два боя нормальных 5х опыта, 3 штучки, блин, ну как-то вы вообще как-то, ну, жадностью такой обладаете, разрабы, которую мерять просто нечем, линейки такой нет. Вы даете камуфляж, окей, хорошо, камуфляж, камуфляж к чему? Просто чтобы он был, ну... Не знаю, ребят, я как-то вот, честно говоря, ну, в упадке настроения, просто в ужасном. Напишите свои впечатления о данном ивенте и свое мнение по поводу качества данного ивента по сравнению с ивентами предыдущих лет. Буду вам безумно благодарен, ну, и я думаю, что тем ребятам, кто не играл в танки еще в те незапамятные времена, когда история Хэллоуинов в танках только начиналась, я думаю, им будет интересно почитать ваши комментарии. Ну, и, ребят, если вас интересует, честно Честные обзоры с абсолютно честным субъективным мнением, за которое никто не платит. Подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику, я вам буду безумно благодарен. Ну а чтобы не пропускать новые видео, просто нажимайте на колокольчик и вы будете первыми видеть выход новых видосов. Я стараюсь ради вас. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.